Дом в Сочи с видом на горы, рядом речка и нацпарк. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем обзоре классный дом в Сочи с видом на горы, рядом речка, национальный парк. До дома ведет идеальная асфальтированная дорога. До моря всего 5 километров, до школы, детского садика менее 3 километров. Кстати, туда возит школьный автобус. Автобусная остановка прямо возле дома. Дом в Сочи. Нет, если быть точнее, это Кудепста, Верхняя Николаевская, улица Мостовая. Так вот, дом расположен на земельном участке 4,3 сотки. Коммуникации в наличии, вода, 15 киловатт света, двухконтурный газовый котел, современный лос. Дом двухэтажный, общая площадь вместе с террасой 233 квадратных метра. Витражное остекление, креативная отделка фасада. Не просто какой-то караэт, а вот такие интересные элементы. Подсветка. Все сделано прямо с душой. На террасе имеется место под летнюю кухню. Есть коммуникации, вода, электричество, дополнительный свет. Тут вы, наверное, будете устраивать пикники. А я бы здесь занимался йогой. Оставили место под бассейн или красивое ландшафтное озеленение. Я еще раз хочу сделать акцент на нестандартные отделки фасада, дополнительное освещение. Это, кстати, выходы под кондиционеры. Оставили место под ландшафтное озеленение. Жень, покажи пальму, она такая красивая. Жень, ну и кустики эти. Кто знает, как называются эти растения? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да-да, Жень, покажи забор, потому что он вентилируемый, а это стопроцентная гарантия, что не будет грибка и плесени. Автоматические ворота. Кстати, хорошее соседство. Ну давай, залетай уже. Здесь поместится два автомобиля. И, кстати, вы сможете помыть здесь свой автомобиль. Тут есть слив в канализацию. Даже парковочка, да? смотрите, насколько она красиво облагорожена. Классный дом, правда. Пока Женя там летает на коптере, начну показывать вам этот чудесный дом. Зайдем с террасы и попадем в кухню-гостиную. Обратите внимание, разводка электрики, сантехники. Это место под кухню. Здесь все монолитное и обшито гипсокартоном. Камин, продуманный до мелочей. Я по поводу вытяжки все будет работать четенько. Выходы под кондиционер. Итак, это кухня, совмещенная с гостиной. Теплые полы. Теплые полы. Это временный санузел. Его можно убрать, а можно оставить. То есть тут моются рабочие. То есть он временный. Место под сауну. Вот, кстати, теплые полы. Место под сауну. Ну, классно. Вы такие попарились. И плюхнулись в свой бассейн. Если он вам понадобится, мы с удовольствием вам его установим за отдельную плату. Тут тоже витражные окна. Смотрите, как качественно все сделано. Толщина перекрытия. Это подстилочка. Ну, потому что теплые полы. Здесь, видимо, место для подсветки. В общем, мы попали на второй этаж. Давайте покажу вам центральный вход центральный вход вот вы такие заходите место под шкаф мы здесь прям холодок на улице жарень а здесь холодок ну потому что качественно все сделано это котельная здесь тоже коммуникация александр сюда прям всю душу вложил я имею в виду строительство дома котел газовый двух контурный Первая спальня, выход под кондиционер, окошко в дворик, первый санузел с окном, а тут соседи вас видеть не будут, да и шторка, наверное, будет висеть. Вторая спальня. Санузел, говорю, первый. Второй же санузел уже. Это вторая спальня. С потрясающим видом стоят батареи. Вид просто бомба. Видно снежные холмы, красные поляны. Пишите в комментариях свои впечатления. Потолки достаточно высокие. Ну, то, что они скошены, это вообще никак не напрягает. Вот эту спальню показывать не буду, потому что там живут рабочие, но она такая же, только зеркальная. Жень, ничего не забыли? А, самая главная цена. Слушай, давай концовочку сделаем на речке. И что-то совсем забыли сказать про ипоцентр. конный центр. То есть тут можно заниматься конным спортом. Жень, ну скажи, ведь классное местечко, а сзади нацпарк, спереди речка. Это просто ну, нужно вот увидеть, почувствовать и понять. М -м -м, птички поют, такой воздух. Как бы вам это все через камеру передать? Что-то речка совсем худая сегодня. В общем, друзья, дом в Сочи с видом на горы, рядом речка. Нацпарк. Стоит 21 миллион с разумным торгом. Можно купить в ипотеку. В общем, вы там за наши старания Женя лайк не забудьте поставить. Если впервые на канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много чего интересного в Инстаграм. На у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Евгений. До новых видео. Пока.